Прямая линия с Марией Захаровой. Казанский федеральный университет посетила иранская делегация. Всем привет! В эфире «Универ News. а в студии Галия Гельфанова. В Казанском федеральном университете состоялась встреча ректора КФУ Линара Сафина с делегацией благотворительного фонда «Русфонд» во главе с президентом фонда Львом Амбиндером. Ректор поблагодарил «Русфонд» за долгосрочное сотрудничество и отметил необходимость продолжения развития новых проектов. Напомним, что существует множество программ, которые реализуются совместно с КФУ. Например, развитие национального регистра донора костного мозга и сотрудничество «Русфонда» и научно-клинического, Центра прецизионной и регенеративной медицины в области нейрореабилитации, где КФУ выступает ключевым партнером. Телевстреча студентов с Марией Захаровой, официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации, накануне состоялась в Институте филологии и межкультурной коммуникации. Подробности смотрите далее.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 Казанский федеральный университет посетила иранская делегация. Подробности встречи и будущее сотрудничество. все это расскажет наша съемочная группа.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 Изменение климата является одним из основных вызовов нашего времени. Так лаборатория Института экологии и природопользования Казанского федерального университета занимается поведением экосистем в условиях изменяющегося климата. Подробнее о биоконтроле расскажем в сюжете.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 Родился 3 ноября 1887 года в Воронеже, в еврейской семье. Его отец, Яков Миронович Маршак, работал мастером на мыловаренном заводе братьев Михайловых, мать Евгения Борисовна Гительсон, уроженко Витебска была домохозяйкой. Ранее детство и школьный год Самуил провел под Воронежем, где жил его дядя, зубной врач мужской гимназии Михаил Гительсон, учился в Третьей Петербургской и Ялтинской гимназиях. В гимназии учитель словесности привил любовь к классической поэзии, поощрял первые литературные опыты будущего поколения.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 На этом все. В студии была Галия Гельфанова. Сюжеты из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!